ребят всем привет сегодня хочу вам рассказать фишечку а, по настройке а, именно качество звука Программа 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Через плюс, вот через это, добавляем Плюс, ищем шумоподавление Нашли, выставили вот такие, как у меня Пропускной уровень шума. Плюс, выставили вот такие Параметры, как у меня, то же самое Компрессор Так, плюс, это тоже через плюс Степень сжатия, вот это все Выставляем, вот эти все настройки точно так же Лимитер по распрабатыванию 6 дБ, восстановление Вот это вот, также выставляем Плагин Плагин такая программа особая, которая вам позволит настраивать ваш звук, а, звук а, будет через него именно качество звука будет идти, так как студия, которая именно будет отдельно настраивать, его скачивает с интернета. Вот на данный момент можно скачать пиота нажимаем сюда, она там находится, вы ее нашли, установили и она работает. Потом появляется окно, открыть интерфейс плагина. Открываем интерфейс плагина. И сейчас мы проработаем все вот эти вот настроечки, которые здесь есть. Вот, вот видите? А так вот это все нас. Подождите, давайте Подробно это все посмотрим. Так, бус. Мастеринг. а Не срабатывает в принципе. Особо вот такого 11 Аааа. Не повлияло, в принципе. Ну или повлияет 1.8. В принципе. Не стоит залазить. Fluid punch. Energic, balancer. Controller. Fluid, fluid, stable. Fluid punch. Так, давайте попробуем все. А. Без. Ааа. А. Fluid. Fluid stable. А. В принципе, я считаю, как было, так и есть. Так. Блять, да что ты выходишь? Зайди обратно. Так. Знаешь, что мы давай вот так. Выставим с тобой. 1.11. Я не знаю. Fluid Stable. Ну, Fluid Stable контролит. Под контролем. Что там? А, да что ты? Не вылетай, пожалуйста людям надо смотреть спе профиль специальный профиль ило flatэт медленно apple range apple range мастеринг от к 12х6 вот теперь так разным б а посмотрим Surround мульти один surround дrops. Surround мульти. Surround drops Это музыка. Короче, это звук. Меня, я не знаю, что я вообще Подожди, я вообще в принципе не знаю. Какой у меня звук стоит. Давай вот этот попробуем. А, блядь, подожди. Так, а какой? Так, у меня какой стоял? Вот вот этот стерео стерео допустим стерео стерео, а подожди, а замерло все нет, мне такой не надо. Вот как вот ты, блин, подожди, обычный стерео, видимо, да, он как бы а, у меня стоит на 6 децибелах. Так стерео, а, вау, так, мы все вроде прошли. Present. Preset. Presets. Так, Factory Room. Default, Remastering, ребалансеринг. Rebalancing. rebalancing. Вокал, стандарт, бас. Вот, мы нашли, короче, бас, бас-теминг. Э, Давай мы попробуем вот этот бас-теминг. Хорошее качество звука. Здравствуйте, здравствуйте, зрители. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, зрители! На ваш новый выбор мы выберем какое качество Здравствуйте, зрители! А, сильный ребаланс. А, здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! Не обращайте внимания, у меня, ребята, там больные люди. А, здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! привет! Так, все, мы сейчас все проверили эти все режимы. Так, и теперь...